Хорошо. Но это еще не все. Батя, реши элементарную задачку. Она заключается Нет, в... Нет, спасибо. Работы мозга. Соверши вычитание 10 тысяч раз подряд. Сколько займет по времени? А отнять тысячу минус 7? Пример 1 0 0 0 семь рам я могу просто отнять 70, а я получу 930 Почему я отнимаю 7-10 раз? Не понимаю, что за бред?